Здравствуйте, уважаемые коллеги. Есть такая притча, ну, может, в разных вариантах пересказывать, но исходно она считается так, что это притча о строителях соборов Шартре, Шартского собора. Во Франции есть такой собор, который считается ну, самым красивым собором средневекового мира. И вот когда строился этот собор, идет какой-то путник и видит, что каменотесы сидят и обтесывают камни. Ну Такая тупая, тяжелая, довольно работа. Он подходит к одному и спрашивает, а что ты делаешь? Он говорит, ну едешь, что ли, обтес, обтесывает от чертов камень. Подходит ко второму, говорит, а ты что делаешь? Ну, что делаешь? Зарабатываю на хлеб жене и детям. Он подходит к третьему, говорит, а ты что делаешь? Говорит, ну, что делаю? Мы строим с ребятами вот этот прекрасный собор. Делают одну и ту же работу, да? Но вот, говорят, уровень мотивации разный. Вот просто делаю, свою камень. Отвернется на смотрщик, я просто убегу и брошу, да? Второе, я зарабатываю на семье, но мне главное это не камень, не собор, а деньги. Я могу и брак какой-то допустить, у кого-то украсят камень, там, мне вот это нужно. А третий, я делаю мир прекраснее. За ним не требуется присмотра. Конечно, не бесплатно будет работать, но он работает с совсем другим качеством, отношением. Это, собственно говоря, в современном мире всегда можно видеть. Кто-то тупо обчесывает камень, а кто-то делает мир прекраснее. Коллеги, давайте продолжим разговор ну, в районе по теме совета первокурснику. Вот в прошлой передаче мы говорили, там, о, как работать на лекции. Но вот наступает время сессии. Вы действительно добросовестно ходили на все лекции, вы записывали конспект, даже думали на лекции, даже дополняли. Даже каждую субботу просматривали конспекты, чтобы как-то удерживать в памяти и разбираться в материале. А может, просто не ходили, сходили в копировальный салон, скопировали чужой конспект, испортили пачку бумаги. Но в смысле лекции у меня есть. Теперь экзамен. Будем говорить даже о хороших преподавателях, которые экзамене всегда пытаются понять не как вы запомнили, а как вы умеете что-то. Да? Ну, пусть и те, которые у вас память проверяют, эти такие преподаватели. То есть, вот вы смотрите, значит, вот в цикле было 18 лекций, такого числа экзамен, три дня дано на подготовку, 18 делим на 3, получается 6. Итак, я по 6 лекций в день должен вызубрить. И начинается зубрежка, учение, выучивание и так далее. И вот здесь, собственно говоря, все это проходит практически впустую. Почему? Дело в том, есть такой московский профессор Бадмаев, психолог. Он говорит, студенты первого курса психфака впервые в жизни узнают на лекциях, что запоминание это не процесс. Запоминание это результат процесса какого процесса усвоения. Когда какой-то материал я усвоил, сделаю своим, понятным себе, вот то тогда я его запоминаю. Когда я пытаюсь это как процесс, надо запомнить такое количество килобайт информации, ничего не получается, объем памяти очень маленький. Вот. Ну и более того, ну хорошо, даже в добросовестно выучили, вызвали и так далее. Принцип Штирлица срабатывает. Помните в кино «17.5 весны» такая сцена есть, да? Ну, уходя от Мюллера, Штирельц остановился и сказал, кстати, группенфюрер, у вас нет таблетки от головной боли? Дальше голос Капеляна. Штирельц знал, что запоминается последняя фраза. И когда Мюллер спросят, зачем приходил Штирлиц, он ответит, за таблеткой головной боли. Он вот запоминается последняя информация, и первая. Средняя проваливается, интерферируется, и попадется вам билет из средних лекций, и все. Что делать в этом случае? Ну, во всяком хуже не будет, но можно использовать принцип Эмбенгауза, такой был немецкий психолог, или кривая Бенгауза. Вот ну, представьте себе вот график, да, ну, вот здесь вот 100%, вы действительно прочитали какую-то книгу, там, выучили лекции, конспекты и так далее, да. Первые 3-4 часа проходит, она линовинообразно забывается, до 20% примерно, и потом уже медленнее она тоже забывается. Так вот, в первый день подготовь у вас три дня на подготовку, да? В первый день вы тщательно читаете все свои конспекты, лекции, может, в учебник, там, но запрещаете запоминать, учить, изубрить. Вы просто разбираетесь в материале, почему x стоит в знаменателе, почему график пошел вправо, а не влево, почему такое определение, как его понимать, не пытаясь запоминать, просто. Все там 18 лекций просмотрели, прочитали тщательно, поняли смысл. Все, больше голова ничего не усвоит в этот день. На следующее утро вы просыпаетесь и просто повторяете эту процедуру. Вы еще раз все читаете и удивляетесь, как много вы, оказывается, знали, эти и запомнили. Потому что вы это поняли, усвоили. Это стало вашим. Что-то непонятное вы еще раз прочитаете, да, увеличиваете объем информации. И в третий день все доводите до совершенства. Ну, может, не процентов, конечно, так не будет. Да? Но у вас появляется огромный такой довольно объем именно усвоенного, понятого материала, и еще самое главное, свободная ориентация в этом материале. То есть вот на экзамене студента задаешь вопрос, и на лице работа мысли. Из какой-то лекции? Так, из 12-й, где у меня 12-я лекция? У в своей памяти ковыряется, как вот в шкафах, или в ящиках картотеки. А тут вопрос задан, он что-то из пятой лекции, из введений, из заключений, все вокруг до да около, на вопрос не ответил, но говорит разумные вещи. Он понимает материал. Ну, поставим оценку на балвиши или хотя бы тройку. Вот свободная ориентация за это обязательно повысит оценку. Или хотя бы даже вопрос забудется, а вот давайте это обсудим. И оказывается, вы, оказывается, все прекрасно помните, понимаете. Даже не помните, а понимаете, вы умеете это применить. Вот такая кривая Бенгауза в этом случае поможет вам более эффективно подготовиться к экзамену. Если вы еще ходили на все лекции, если на них еще мыслили, думали, записывали что-то от себя, и каждую субботу просматривали все конспекты. Уважаемые коллеги, ну, есть такие сайты в интернете, иногда я их просматриваю. Ну, так называется вопрос психологу или задай вопрос психологу. И там очень интересные люди, они задают вопрос в интернет даже не психологу, а вообще. Вот народ, вот у меня такая проблема, что-то советуете. Да? Но вообще-то в любой районной поликлинике есть психотерапевты, специальные люди. Сильно у вас что-то может быть, там, состояние, апатии, депрессивные и прочее. Ну, проблемы, то, что называется. Да? Можно прийти. Но те, кто вам говорят, я заодно там сеанс разведу руками, все пройдет, это шарлатаны. Не менее 12 15 сеансов нужно посетить. Ну, может, тренинги какие-то, вплоть до э, групповых занятий и прочее. Ну, как-то снимается -то все вещи. Да? Но для этого есть профессионалы, которые этим занимаются. Но ну, люди задают вопрос психологу. Вот один вопрос такой звучит, очень серьезная, кстати, ситуация. Вот э, какая-то пара говорит, «Ну, мы с мужем не можем иметь детей». Ну, мы решили взять ребенка из детдома, но вот хотим посоветоваться, вот как это сделать лучше, в каком возрасте, как, чего там, и прочие-прочие вещи». Вот такой вопрос задали. Ну, ответ какой, значит? Ну, вы пойдите сначала профессионалом этого дела. Ну, как, вы, например, придете в детдом просто так, вот, пальцем вот этого мальчика, хотим забрать. Да, там много бумаг надо формировать прочее. Но, самое главное, не это, да, надо познакомиться с этим ребенком. Не просто вот выбрать по экстерьеру, а, ну, готовы ли вы, да, совместимы и так далее. Дело в том, что, а, ну, детский дом, конечно, это не сахар. И бывают случаи, когда действительно там какие-то грубые педагоги, вплоть до педофилов. Ну, журналисты это любят. Это любят опубликовать, передачу телевизионную сделать, статью в газете. И такое чувство, что все там, вот все сплошные плохие педагоги, там какие-то тюрьмы, там приюты и так далее, да. В основном там великолепные люди работают. Педагоги, директора, дающие себя детям. Вот надо к ним идти и советоваться. И они гораздо лучше все расскажут, покажут, какие были случаи. Просто в вот моей практике был личный случай, когда я консультировал. Но там другая была ситуация. Там ну, ребенок, ну, 11-12 лет было. Там, скорее, были проблемы вот, общения со сверстниками в школе. Ну, вот я с ним отдельно поговорил, там бабушка его, мама. И вот бабушка с мамой мне рассказали, что он на самом деле, ну как, когда он родился, был ему один год, и родители развелись. А мама сразу вышла замуж за хорошего человека. И они решили, он ну, маленький, ничего не понимает, он его усыновил. И ему всегда говорили, что это его родной отец. Ну, в общем, может, и правильно, да, что ну, в том возрасте он ничего не помнит. Вот. но оказалось, что какая-то сволочь во дворе ему рассказала, что этот отец его не родной, он усыновленный ребенок. Ну, 12 лет, да? Насколько он психологически был зрелым уже ребенком, мы о другой проблеме говорили, он, зная об этом и боясь огорчать родителей, ничего им этого не говорил, что он знает их тайну. Другой ребенок там кричать бы начал, истерику, ах, я вам не родной, оказывается, и так далее. Он, зная, молчал. Он, скажем, оберегал родителей. И вот в этом случае, когда вот Другой парень, если хотите взять ребенка, видите, вплоть до того, нужно быть готовым, чтобы сменить место жительства. Чтобы какая-нибудь скотина не выдала эту тайну ребенку. Есть такие идиоты, обязательно надо рассказать. Надо быть готовым к разным вещам. Да? Очень, вот Наталья Белохвостика, довольно знаменитая актриса, у нас была, у нее там усыновленный сын, они что-то год с мужем ходили, ну, играли, брали его домой на неделю, там, ну, как тут вплелись друг в друга. И вот однажды успел ну, момент, мы тоже с ним привезли его в дет-дом, попрощались, он пошел там с игрушками по коридору. И вдруг я почувствовала, почувствовал так остро, что я его больше не увижу. Ему сказал: Аррей, вернись. Он вернулся, мы его тут же в кабинет директора, бумаги были оформлены. И вот с того дня мы его забрали, он стал нашим сыном. Это довольно длинный процесс, не только оформление документов, но вот это вот ну, сплетение души, что ли. Но очень серьезно, да, как вот родственники, как вот соседи во дворе. Вплоть до смены места жительства, чтобы вот все это получилось так, как вы хотите. У кого такая проблема есть, желаю в этом успеха. Идите к профессионалам, они все знают, они все подскажут. Сейчас в обиходе стало появляться много слов таких э, смешных, интересных. Э, ну, это, например, «оксюморон» часто используется, да? э, ну, это как бы греческое слово, которое говорит, что такое юмористически-идиотское сочетание несочетаемого. Вроде юмористическое, но такие вещи, как горячий снег, да? там, живой труп или там, сладкая соль. Ну, Вроде как шутка. И в то же время, смотрите, живой труп это классическое произведение Толстого. Да? Горячий снег это повесть Юрия Бондарева об Отечественной войне. То есть сейчас бывает вот такой драматический эффект, что ли, да, драматургический, вот, несовместимый, а получается довольно эффектное такое название произведения, там, фильма и так далее. Да. Вот, другое слово такое, вот маргинальный. Вот, маргинальное население, да, маргинальные группы, маргинальные люди и так далее. И уже не стали неправильно понимать, что это как вот типа опустившиеся люди, любимые пролетарии. Нет, это, это, бомжи, можно говорить, да, любим пролетарии. А маргинальные ⁇ это, ну, группа людей или человека, не вписавшиеся в некую новую среду, куда он перешел. У бомжей, ведь, кстати, есть своя среда. Группы, прайды, они где-то помогают друг другу, выживают вместе. Они там не маргинальны, это такое общество просто у них, да, вот деклассированное. А вот, скажем, как вот говорят, да, можно девушку вывести из деревни, но нельзя деревню вывести из девушки. То есть человек из деревни попадает в город, и он, ну, не сможет, не получается у него стать горожанином. Он пытается искать подобных людей, как встречаться с ними, какую-то микрогруппу образует. Но вот, ну, вот горожанин ее не, не получился. Он и тоскует, а может потом уезжает в деревню, на пенсию, проработав всю жизнь в городе. Вот это маргинальность. То есть люди вполне приличные, но он не вписался в новую среду, в которой более обстоятельства он вот попал. То есть вот это не какой-то опустившийся, нехороший человек, это просто он не вписался. Может, тогда изменить среду, может вернуться туда, где откуда пришел. Вот. И еще такое очень интересное слово, тоже сейчас сейчас стали употреблять, «перди монокль». Это вполне приличное слово, не то, что вы подумали. Там ну, искаженное французское, там типа «перди монокль». То есть по -по -п -п с французского переводится «даже монокль выпал». Ну знаете, монокль были, так вот носили здесь вместо очков и вместо пенсне в старое время. И вот э, такие театральный штамп один из штампов, какой-то комедии, какое-то удивительное событие. И вот актер приподнимал бровь, и монокль выпадал. И этим изображалось, что как он удивленный и поражен то событием. То есть даже монокль выпал. Перди монокль Ну, то есть ситуация, даже монокль выпал. Когда с человеком случилось что-то такое ну, необычное, удивительное, что он удивился, поднялись брови удивленно, и стеклышко выпало из глаза. Вот так. Знаете, коллеги, все не могу забыть такое великое событие, как Парад Победы 9 мая. Ну, Кроме того, там прошли девушки-курсанты из Академии Таловой службы. Там была еще одна ну, фраза в репортаже. ну То, что Мавзолей Ленина закрывает фанерками тряпками, мы уже к почти привыкли. Когда всегда перед Парадом Победы говорят, откройте Мавзолей. К нему же бросали под эти вот знамена фашистские. Там главнокомандующий принимал парад с этой трибуны. Можно там не стоять на трибуне где-то в подножье, но... Это что же элемент Парада Победы. Кстати, интересно, да, вот эти знамена фашистов бросали к Мавзолею воины дивизии Медзержинского. Это не снимали, как уже почти забыли. Они были в белых перчатках, бросали эти знамена, уходили с Красной площади, и там специально горел костер, они снимали эти перчатки бросали в огонь. И прикасались к гадости, к фашистским знаменам. Вот Так вот, во время Парада Победы вот, нынешнего года, там, когда проходила Кантемировская дивизия, была такая фраза о репортаже, вот воины контимироваться в течение войны 18 раз получали благодарность верховного главного командующего. Представьте, 18 раз во время Отечественной войны дивизия получала благодарность верховного главного командующего. И ни один раз на параде Победы не назвали его фамилию. А фамилия у него была Сталин Иосиф Фессерионович. Уважаемые коллеги, продолжим разговор о казанских улицах. Ну, наверное, самая знаменитая, можно сказать, одна из первых казанских улиц, так называемая улица Баумана. Прежде чем говорю, так называемая, так ее называют. Вообще исходное ее название было Большая проломная. А нынешняя профсоюзная улица это Малая Проломная. Ну, тот самый пролом, который сделал инженер Батлер, вот, взорвал Тайницкую башню в Казанском Кремле, еще деревянном, когда штурвал Иван Грозный. Это улица Баумана, будущее, выходит на этот. Ну, на пролом, как бы, это называли Большая Проломная. И так она долгое время была, а после Октябрьской революции ее назвали в честь революционера Николая Эрнестовича Баумана. Николай Эрнестович родился в Казани. В свое время было очень интересно. Только два района в СССР были бауманские, в Казани и в Москве. Еще академия ветеринарная нашей тоже имени Баумана, он там учился. Вот, а в Москве, в первой революции 1905 года, он ехал в пролетке, там демонстрация была. Ну, вполне разрешенные тогда, никаких особых бунтов не было еще. Вот, но с красным знаменем, и кого-то через на заскочил к его пролетку, ударил железной трубой по голове, ну, в общем, убил. Вот, ну, после революции, это герой революции, жертва, стали называть улицы там, учебные заведения его именем. Вот, и вот э, э, назвали улицей Баумана, вот ту, которую мы называем. Да? В наши студенческие годы ее называли еще Брод, от слова Бродвей. То есть пойти на брод, прошататься. То есть, ну, это такая была ну, прямо Голливуд, Бродвей. И ничего особенного там не было. Ну, кинотеатра магазины там. Сейчас он стал пешеходный. Да, охотно приходят туристы, горожане. Ну, вот, предлагали вернуть название э, проломной. Но ну, пока осталось улицей Бауна. Но что еще интересно, ну, вот, ну, памятник Бауна стоял. Вот стоял. Он был из сделан из цемента еще 20-х годов. Стоял сначала на кольце. На нынешней площади Тукая. Потом его перенесли ну, на улицу Ершова, там, где было здание ветеринарного института, ну, около 230-го завода парка Горького. Вот. Дальше такие интересные истории. На улице Профсоюзной была мемориальная доска с, ну, о том, что в этом доме родился Бауман. Поставили еще одну доску ну, с именем писателя, который там когда-то бывал в гостях. А потом сняли Баумана и повесили портрет этого писателя. И Бауман исчез с улицы Профсоюзной. Потом ну, говорят, хулиганы там разбили памятник Баумана. А он, ну, художественная ценность была невысокая, но это был исторический памятник. То есть он входил в реестр, ну, обмотали там зеленым брезентом верхнюю часть для восстановления, обещали восстановить, ну, и под шумок потом снесли нижнюю часть и постамент. Второй Бауман сейчас из города Казани, вот остался последний в виде улицы. Ну, посмотрим, что будет дальше. До свидания.